Привет! Сегодня сделаем вкусные, быстрые, летние и супер простые в приготовлении десерты. Мы приготовим что-то наподобие чизкейка, также для любителей шоколада вкуснейшее шоколадное суфле. Сделаем даже лимонад, приготовим несколько видов смузи. Не будем использовать в наших десертах сахар, а будем брать максимальную пользу из фруктов и ягод. Это мои самые любимые летние варианты десертов, надеюсь, они понравятся и вам. Для первого нашего десерта будем использовать йогурт как наш главный ингредиент, также будем использовать творог или творожную массу, чтобы сделать десерт более белковым. Любой заменитель сахара, у меня это аритрит, это может быть мед, это может быть ваш самый любимый подсластитель, это может быть сироп агавы, финиковый сироп, кокосовый сахар, в общем все что угодно. Также будем использовать желатин, у меня листовой, нам понадобится 20 грамм. Также это ванильный сахар или просто ваниль, или любые ягоды или фрукты на ваш выбор. Берите ваши самые любимые, с чем вам будет вкуснее всего. У меня это будет клубника. И в качестве основы будем использовать гренол. Кстати, можно вообще обойтись без нее. Ну что ж, приступим, и тут все очень очень просто. Первое, что мы берем, это йогурт. Туда добавим любой подсластитель, опять же, у меня это эритрит, и добавляем ванильный сахар, или ванилин, или строчки ванили, в общем, в любом случае с ней будет вкусней. Теперь добавим творог, или у меня это уже квар готовый, если же у вас этот творог, вам нужно будет предварительно перемолоть в блендере его. Теперь все хорошенько перемешиваем, чтобы не было комочков, делаем это венчиком. Кстати, все десерты можно сделать без миксера, что очень круто. Теперь замочим желатин. В общем, у меня листовой, поэтому я просто замачиваю его в холодной воде, а потом растапливаю. В общем, если вы используете любой другой желерочный ингредиент, вы просто делаете все в соответствии с инструкцией на упаковке. Итак, в общем, моем наши ягоды и фрукты. Завораживающее зрелище. Достаем желатин. Кстати, очень удобно работать именно с листовым желатином, потому что он вбирает нужное количество воды в себя, и после этого его просто можно растопить. Теперь даем ему хорошенько остыть. Теперь занимаемся клубникой, я нарезаю ее на 4 части. Вы же берете те ягоды и фрукты, которые вы больше всего любите. Впоследствии я использовала не только клубнику, а все ягоды, которые у меня были. Чем больше ягод, тем будет вкуснее. Гранолу высыпаем на дно формы. Это будет основа для нашего десерта. Нужно обойтись его вовсе без гранолы. Когда наш желатин достаточно остыл, мы добавляем его в нашу творожно-йогуртовую массу. В идеале, чтобы она была комнатной температурой. Из-за разности температур могут быть комочки, впрочем, как и у меня здесь, но мы сейчас это легко исправим. Добавляем просто всю нашу полученную смесь снова в сотейник и слегка подогреваем. Таким образом остатки желатина растопятся и не будет никаких комочков. Вот такой вот вам лайфхак. Супер, теперь у нас получается однородная масса и мы вливаем ее в форму. Обожаю летние десерты за то, что их нужно выпекать, да и вообще эти простые десерты сможет приготовить любой, они получаются очень вкусными, и к тому же круто, что они полезны. Супер, все разравниваем, ну и теперь занимаемся самым приятным украшением, и мы почти закончили. Мы добавляем клубнику. Тут уже ваша фантазия. Вы добавляете все, что хотите. Я добавляю еще голубику. В общем, все свои самые любимые ягоды я добавила в этот десерт. И получился очень вкусно и очень полезно. Еще в конце я решила посыпать хлопьями миндаля. И все, наш десерт готов. Накрываем его крышкой. И отправляем в холодильник. И вот спустя 2 часа у нас получается вот такая вот красота. Он супер легко режется. Получается освежающий, вкусный, полезный белковый десерт. Следующее, чем мы займемся, это приготовлением смузи. И тут вам покажу два своих самых любимых варианта. Первый назовем смузи-мороженое, потому что оно действительно будет как мороженое. Ну и второй вариант обычного смузи, который вы сможете приготовить себе на завтрак или просто на перекус. Итак, смузи-мороженое. Берем замороженный банан, к нему добавляем йогурт, молоко, сливки, в общем, все, что вы хотите, все, что вы любите. Я добавляю греческий йогурт и все это хорошенько взбиваем. И все, у нас получилось супер крутое, супер вкусное мороженое. Я добавляю немного гранолы, немного кокосовой стружки и получается очень вкусно и нежно. А чтобы сделать из него смузи или смузи боул, мы просто добавляем туда какую-нибудь ягоду. Я опять же добавила ежевику. Во-первых, потому что она вкусная. Во-вторых, потому что она супер красивый цвет дает нашему смузи. Просто добавляем туда ягоду и вот у нас уже получился смузи-болл. Посыпаем гранолой, добавляем ваши любимые ягоды или фрукты, и вы узнаете те смузи и которые вы кушаете обычно в кофейнях. В общем, тут раздолье для вашей фантазии, для ваших вкусовых предпочтений. Вы можете добавлять все, что угодно, экспериментировать. Но это, правда, очень классные, очень легкие, очень вкусные летние десерты, которые вы можете придумать и составить сами, используя только фрукты. В чашу блендера я добавляю все, что увидели только что на видео, а именно йогурт и ягоды. И чтобы сделать десерт более белковым, я добавляю туда творог. Немного льда. Немного гранолы для хруста. Все хорошенько взбиваем и получаем супер вкусный ягодный смузи. Сверху посыпаем гранолы, кокоса стружкой, хлопьями миндаля, в общем, всем, чем вы любите. Если, кстати, вам необходимо, можете добавить какой-либо подсластитель. Это может быть сироп агавы, мед. Но я обхожусь без него, потому что бананы так достаточно сладкие. Приготовим лимонад с тонким мятным вкусом. Для этого нам понадобится мята. Любые ягоды или фрукты для украшения, конечно же, лимоны, ну и любой подсластитель. Я использую сироп агавы. Первое, что мы делаем, это режем лимоны. Для того, чтобы лучше выдавить сок, предварительно можно их немного раскатать. И вот из двух лимонов у меня получается вот такое вот количество сока. Корочки мы не выбрасываем, а сейчас их будем использовать для сиропа. Берем сотейник, добавляем туда корочки лимона, также мяту. И теперь добавляем туда воду. Ставим все это дело на огонь и даем провариться 5-8 минут. Если вы будете использовать любой сахарообразный подсластитель, типа эритрита, добавляйте его уже сейчас, чтобы он успел растопиться. Но я буду использовать сироп агавы, или если вы используете любой другой сироп, или мед, добавляем его уже впоследствии, когда все приготовится. Так как мы делаем все-таки пп десерты, предлагаю обойтись без сахара. Сейчас есть очень много альтернатив, поэтому я уверена, что вы найдете что-нибудь себе по душе. Супер, отставляем, даем ему остыть, добавляем наш сироп. И вытаскиваем мяту, чтобы она не горчила. Все хорошенько перемешиваем и готово. Добавляем наш сироп к лимонному соку. И вот наш концентрат готов. Теперь лед. Да, кстати, советую вам замораживать лед именно таким вот образом. Вместе с кусочками фруктов, мятой или лимоном. Так получается вкуснее. Ну, конечно же, красивее. Добавляем лед в стакан, добавляем наш концентрированный сок, и теперь разбавляем водой. В общем, все можно регулировать по вашему вкусу. Берите газированную воду, если вы любите, у меня это обычная вода. Ну и, конечно же, украшаем и ягоды, и долька лимона, и мята. И супер вкусный, полезный, и освежающий, и, наверное, самый летний напиток готов. Для следующего десерта нам понадобится все, что вы видите на экране. Пропорции в целом очень приблизительные, я использовала все на глаз, но на всякий случай напишу вам точное количество. Первое, что мы делаем, это замачиваем желатин. Я использую листовой желатин, кстати, с ним очень удобно работать. Использую примерно 20 грамм. Это самое оптимальное количество, тогда десерт получается не очень плотным, но и при этом не очень жидким. В общем, используя опять же блендер, добавляем туда банан. Я использую один, вообще в классическом рецепте это 2 или три банана, но у меня примерно один банан, 200 грамм творога и 250 миллилитров молока. Растапливаем желатин и даем ему остыть. И в уже остывший желатин добавляем молоко. Все немного нагреваем в сотейнике, чтобы не было комочков. Делаем температуру примерно на троечку. Теперь какао. Добавляем 1-2 столовые ложки. И добавляем примерно 2-3 чайные ложки меда. Или любого другого подсластителя, который вы используете. Чтобы легче все это дело взбивалось, так как там почти нет жидкости, мы добавим в чашу блендера немного молока. Супер! И мы почти закончили. И теперь полученную смесь добавляем молоко, еще раз немного все это вместе подогреваем в сотейник и вместе с желатином, чтобы опять же избежать комочков. И все, занимаемся украшением. Разливаем все по формам. И даем застыть в холодильнике. Двух часов будет достаточно. И вот, спустя некоторое время мы получаем вот такое вот крутейшее, нежнейшее шоколадное суфле. Это один из самых вкусных десертов, которые я пробовала за последнее время. Поэтому обязательно попробуйте его сделать. Посмотрите, какая классная консистенция получилась. И на этой сладкой шоколадной ноте будем завершать. До встречи в следующем видео. Пока!